Меня зовут Морозова Ольга. Я являюсь научным сотрудником Института психологии Российской Академии Наук и сотрудником Московского центра исследования BD игр. Моя диссертация, моя научная деятельность, она посвящена исследованию интеллекта и творческих способности человека, креативности. Но последние пять лет я очень активно занимаюсь именно темой BD игр. Я работала с киберспортсменами как психолог спорта, помогала им готовиться к турнирам. Я до сих пор активно сотрудничаю с федерации киберспорта, вхожу в экспертный совет по киберспорту при Государственной Думе и веду свой проект, свой паблик, грубо говоря, там сайт названием игрологии, где я рассказываю о научных исследованиях в виде игр. Собственно, сегодня я пришла вам, чтобы прочитать доклад на тему «Что науке известно о женщинах?». Геймерах, как там точно звучало, что, науке известно, женщина геймеры, да? Но, конечно, это очень большой вопрос из-за я не могу его раскрыть полностью, но я надеюсь, я вам расскажу вам хотя бы парочку интересных исследований, что-то, чтобы вам какую-то пищу для размышлений. Собственно, последние годы ученые очень активно изучают игры, Я говорю в первую очередь, конечно, о психологии, потому что я психолог. Количество работ, количество статей написанных на тему игры растет в геометрической прогрессии. Но при этом... Большинство из них, конечно, до сих пор посвящено темам игровой зависимости. К счастью, постепенно ситуация меняется и появляется все больше работ, которые э, говорят о... Там, какие эмоции вызывают в виде игры, почему люди играют в виде игры, как, это, как игра в виде игры меняет отношение людей к себе. То есть поднимают более сложные, более интересные, на мой взгляд, вопросы разнообразные. Как много таких работ посвящено женщинам-геймерам? Как много таких работ? задают вопросы конкретно о женщинах-геймерах. Почти никто не знает, почти ни одна работа, очень мало работ, которые вот нацелены на эту подборку. Более того, все даже еще хуже. Обычно, когда мы проводим научные исследования, чтобы сделать какой-то вывод об общей популяции, о об общем влиянии медика, по научным стандартам нужно собрать участников которые будут вот наполовину мужчина, наполовину женщина, да? потому что если у нас будут одни только мужчины и одни только женщины, мы можем говорить, что мы там что-то нашли для группы, а не для всех. Но, к сожалению, вот именно в области середины видигер очень часто это правило нарушается и в итоге в выборки все мужчины и просто в, рамках, прямо в статье написано, ну извините, мы не нашли женщин геймеров поэтому у нас там все мужчины и при этом выводы которые делаются там заголовка статьи в обсуждении результатов они на самом деле при этом э, нацелены на всю популяцию все, все, все речь идет о том что вот мы нашли что-то для всех ну это, это такой вот очень спорный момент собственно э, какие все-таки вот э, Какие будут вот все-таки работы, какой тип работ все-таки поднимает женский вопрос? Наверное, это работы, нацеленные на вот исследование именно стиля игры женского и причин, почему женщины играют, вообще, что, их предпочтения, да, что им нравится, на что они нацелены. Конечно, это такие вот работы на стыке психологии и социологии, которые выполняются чаще всего по заказу индустрии, по заказу маркетологических агентств, чтобы они знали, как таргетировать женщин, какие под них продукты делать. Собственно, там достаточно интересные результаты выявляются. Ну, вот, как вы, наверное, знаете, сейчас женщины-геймеры составляют почти половину всех геймеров в мире. В 2017 году по статистике было 46% от общего числа это женщины. Там была собиралась статистика по 13 ведущим с точки зрения игровой включенности стан мира. При этом женщины играют в основном в мобильные игры, это их вот центральная, скажем так, сфера. На самом деле мобильный гейминг сейчас это самая быстрорастущая область индустрии, она уже перевалила за 50% по объему рынка, но при этом мужчины, скажем так, хотя немного играют в мобильные игры, они играют сразу на нескольких платформах, они много играют на ПК, они много играют на консолях. Женщины прямо сосредоточены в мобильной сфере. Кроме того, выявляется очень интересная особенность того, как женщины, например, выбирают для себя видеоигры. То есть же, женщины обычно начинают играть во что-то новое, потому что им посоветовали друзья или кто-то в их семье что-то новое поиграл. То есть для них именно вот их референтный круг, их близкие – это вот самое важное, откуда они получают информацию об играх. Для мужчин это не, не вполне так. Да? Гораздо меньше мужчины опираются на вот мнение близких, гораздо больше смотрят видео на YouTube, например, читают какие-то статьи по видеоиграм и оттуда как бы формируют свои ожидания формируют какие-то там да, намерения во что такое. Конечно же, выявляются очень четкие предпоч... жанровые предпочтения. То есть мужчины, как вы, наверное, можете догадаться, очень любят экшены игры, в первую очередь шутеры, они любят спортивные симуляторы и они любят стратегии. Женщины тоже любят стратегии, но вот у них, особенно на мобильных устройствах, идет резкий уклон головоломки и в аркадные игры и карточные тоже что мне кажется наиболее интересно да и очень важно знать это то что женщины не идентифицируются как геймеры то есть они не говорят большинство женщин не говорят себя как о геймерах, да? из всех людей которые вот считают себя заядлыми геймерами, 70 процентов это мужчины это на самом деле большой перекос то есть мужчина, он скорее скажет, на вопрос, там, ты играешь, ты, ты считаешь любимое, он скажет да, и вот для него это будет значить, что вот он э, хочет играть со своими близкими, он хочет тратить на это деньги, он э, развивается в этой сфере, да, он прямо активен, да, он, он понимает, что он вкладывает в это время и ресурсы, и это хорошо. Э, женщина же для, для нее это некое побочное дело, да, то, то, на, вот, на почве чего она не вешает на себя некие ярлы. И, к сожалению, это также выражается в том, что женщины, наверное, выражается в том, что женщины гораздо меньше денег приносят в индустрии. Да? То есть они, они все-таки меньше платят в виде денег, Что, в принципе, поддерживает то, что в итоге акцент воспростания идет на мужчин. И мужчины лучше реагируют на рекламу, которую дают различные агентства, то есть всякие вот ролики и так далее. Мужчины гораздо более рецептивные. Это может быть потому, что эти рекламы нацелены на мужчин, а может быть просто потому, что да, там, мужчины, например, считают, что это под них, ну как, считают, что, что видеоигры – это для них, женщины считают, них, что видеоигры им не нет места, что для них это необычно, что они превосходят какие-то нормы, да, когда включаются видеоигры, поэтому они должны меньше уметь идти к рекламе. Да? То есть в итоге мы видим такую очень сложную картину, где намешанное характериологические особенности гендерные роли да исторические особенности того что в изначально создавались по мужчиной индустрии изначально начале росла под в твоем докладе ты Нет, об этом не, не но это кале но это кале и на кале на но, нет, а, я продолжу, вещь, я хорошо, да, давай, давай мы с тобой потом после да, конца да, да, да, продолжим. Все исследования, которые я читала, все аналитические да, работы, которые да, читают обсуждают да, корни, скажем так, вот этого умонастроения, да, что бедигер да, – это мужское занятие, они находят его, скажем так, на ранних этапах, что эта культура складывалась вокруг мужских занятий, вокруг мужских траекторий. Реклама изначально формировалась под больше склонам, под мальчишеские увеличения. Ну, окей, посмотрим. Но даже когда мы берем, не просто смотрим некий срез да, по всем женщинам э, просто, да, по всем геймерам, когда мы берем конкретные игры и смотрим, как мужчины и женщины играют конкретно, допустим, World of Warcraft, да, игру, которая э, популярна у, и у женщин, и у мужчин, даже когда мы смотрим, мы находим различия в поведении, различия в стиле игры. То есть женщина, например, Играя в MMORPG, в частности World of Warcraft, да, они э, больше ищут э, возможности общения, участия в каких-то совместных событиях, э, они э, больше склонны исследовать мир. А мужчины, они стремятся к соревновательным элементам, для них важно ощущение победы и для них важны там, PVP, да, способность сразиться и наступать в противостояние с другим живым игроком. Интересно, что это выражается в том, какие гильдии выступают мужчины и женщины. Например, женщины, они скорее, э, тяготят, там, сто, скорее вступают в гильдии, в которых есть такой вот э, более мягкий стиль управления, где нет жесткой иерархии, где люди приходят туда не для того, чтобы качаться, да, а развивать персонажей, для того, чтобы больше действительно, пообщаться на тему игры, э, где нет жесткой системы наказаний. мужчины в большей степени, хотя ну, тут, конечно же, тоже есть распределение, мужчины в большей степени тяготеют к гидям как раз более жестким, с жесткой иерархией, с жесткой структурой, с жесткой дисциплинарной системой. Такие вот интересные особенности. Несмотря вот на все то, что я сказала, да, это мы, как бы мы констатируем по поводу как бы общего, да, по поводу среднего для женщин. Но если мы берем, например, только женщин, которые идентифицируют себя геймера, которые четко о себе заявляют, я геймер, то, среди, что вот именно вот в этой узкой категории мы находим другие проявления, то есть мы находим, что как раз эти женщины, они, например, не, э, не относятся не негативно к жестоким ведиограммам, им нравятся соревновательные элементы, они к ним стремятся, они стремятся соревноваться с другими игроками, им нравится побеждать, особенно побеждать мужчин в играх, э, то есть если мы берем женщин-геймерок, которые это совершенно другая картина. И вот как я все это рассказываю, да, и это выглядит довольно-таки, ну, спорно, да, то есть вот... Я не буду в это углубляться, но я уже немножко заметила, да, что здесь смешиваются самые разные факторы. Не ясно, насколько это естественное поведение для женщин, насколько это просто их способ собладания с некими стереотипами, с некоторым давлением со стороны общества. Остановлюсь, я, может быть, недостаточно раскрыла, что и характерологические основания тут могут быть, например, то, что женщины по всем Исследования, по большинству исследований, демонстрируют определенные отличия от мужчин по каким-то характеристикам. Например, они более склонны к согласию, они больше избегают конфликтов. Да, это довольно устойчивая разница, которую мы фиксируем. И она может определять то, что например, женщины в итоге не хотят играть в игры с конфликтами, в да, военной игры. Да. Может, может определять. Ну, собственно, двигаясь дальше. Это, это спорная ситуация. На самом деле проблемы еще, еще глубже. На самом деле проблем гораздо больше, чем то, что вот видно чисто во взгляде на эти данные. Видите, вот вторая область, которая, скажем так, очень сейчас развита в исследованиях виде вот, это исследование влияния виде игр на умственные способности игроков, как они меняют наши. Наши умственные способности. Исследования, которые там проводятся, очень сильные. То есть они отлично организованы, у них может, немножко страдает размер выборки, но публикуются в лучших журналах, очень достойная область. Как там обычно проводятся исследования, это важно понимать. Да? Берут, например, людей совершенно без игрового опыта и мужчин, и женщин, оценивают их какую-то отдельную умственную способность, например, их внимание, зрительное внимание потом сажают их перед компьютерами, там они в течение нескольких часов, ну, там, в течение нескольких дней, по несколько часов играют в виде игру, и потом, значит, снова оценивается их внимание, снова оценивается эта умственная способность. И мы смотрим, дел, как бы делаем вывод, если, если у них улучшилось по сравнению с контрольной группой, которая не играла в виде в виде игры вообще или играл в какую то другую виде игру, не нарушает способность. Если у них улучшилась, мы говорим, да, это виде вот э это скорее жанр андро виде игр, он улучшает данную умственную способность, он улучшает э это внимание. И вот, за последние годы было найдено очень много данных, очень сильных про про то, что виде игры улучшают самые разные умственные способности. Это и зрительное внимание, это и восприятие, даже там восприятие на слух, строку слуха, это счет, это когнитивная кривкость. Очень много разных. Ну, я хочу ладно, не буду проклятить. Есть один момент. Развивают, да, в игры развивают, но развивают не все жанры. Какие жанры развивают эти умственные способности? Экшн-види-игр, в первую очередь, шутера первого и третьего лица. Головоломки. Простые аркадные игры, игры такие типичные, там социальные, как ферма, вот такого рода игры, они не развивают эти когнитивные функции. Их даже часто используют как раз как контрольное воздействие. Воздействие, которое, когда делим группу, то есть, одна играет играет вешенную игру, другая — какой-нибудь тетрис, и мы смотрим, одна улучшает, другая — не лучше. То есть, и, забираясь на то, что я сказала раньше, мы уже понимаем, что люди, которые играют в эти экшн-шутеры, они, в первую очередь, мужчины. Перейдем чуть более конкретный пример, возьмем, две пространственные способности. Науки, как будто, это очень дискуссионное вообще поле, но вот, я бы сказала, большинство работ склоняется к тому, что мужчины, женщины, отличают, женщины превосходят мужчин в вербальных способностях, они, у них богаче словарный запас, они лучше формулируют предложения, они проявлять более больше креативности, да, вербальной, а мужчины превосходят, женщин в пространственное мышление. Пространственное мышление предполагает это ориентация в пространстве, это вращение э, объектов в мыслительном поле, это оценка размера положения предметов, ну, целый ряд вот таких вот пространственных э, функций. Пространственное мышление очень важно, потому, потому что оно лежит в основе успеха в ряде ключевых профессий. Вот как раз вы, наверное, слышали, с тем профессии, да, в которые входят инженерия, хирургия, финансы, там, авиация, архитектура. Вот. Такого рода профессии, они очень плотно опираются на пространственное мышление. Есть, насколько лучше у человека это развито, настолько более успешно он, скорее всего, в этой очень, очень области будет очень хороший предиктивный фактор. И, ну, вообще, даже освоение математики, в принципе, математическая операция это на самом деле пространственная операция. В всем профессиях мужчинам принадлежит больше трех больше четвертых рабочих мест. Да? То есть мы наблюдаем, очевидно, некий разрыв. Истоки этого разрыва очень тоже дискуссионный вопрос. Многие ученые. Склонны говорить, что это средовой факт, что средовой результат, что просто от того, что мужчины и женщины взрослеют в разных условиях, у них по-разному развивается пространственное мышление. Мужские хобби, мужские занятия типа охоты, рыбалки, такого рода классические занятия, там, копание в машине, там, да, вождение и так далее, они лучше развивают пространственное мышление. В наши годы, в последние да, десятилетия, ученые начали подчеркивать влияние другое, да, в виде игр. Собственно. Мужчины играют очень много в шутеры, в экшен виде игры, они развивают очень хорошо пространственное мышление. Более того, это было даже подтверждено в ряде экспериментов, что в 90-е годы проводились эксперименты на таких религиях, как Battlezone и Zaxon, по-моему. Да, где Было показано, что дети и взрослые, которых тренировали на этих видеоиграх, они опережали во всех тестах на пространственное мышление людей, которые, которые не тренировались. Так вот, что, что еще даже интереснее, чем это, это то, что вот последний, я не знаю, в каком году, по-моему, в 2012, может быть, я вру, ученые взяли как раз выборку, где были и мужчины, и женщины, и в течение 10 часов тренировали их играть в медалфонах. Изначально ни у, ни у мужчин, ни у женщин не было игрового опыта. По итогам оценивали их пространственное мышление и выяснили, и выяснили, что женщины не, не, как бы э не только, скажем так, сократили, догнали да, отставание, которое у них было э изначально от э ну, начале вообще до тренировки, они и натренировались так же хорошо, как вот люди, которые, мужчины, которые тренировались. То вот, есть разница вся исчезла. Да? То есть в итоге они даже стали лучше, чем, грубо говоря, те мужчины гипотетические, которые вообще. Ну, как не играют, да. То есть они. они, они, они выгода от этого, этих 10 часов игры в шутер в у них была даже больше, чем у мужчин, которые играли в металлофон. Ну, я более менее понятно, да? Да, да, да. Прекрасно, да. Отличный результат, который подчеркивает, что женщинам полезно играть в экшен игры и шутеры, но что мы можем поделать с тем, что эти игры.. И неинтересно, что, что просто если мы ничего ни на что не воздействуем, просто смотрим на расклад, оказывается, что женщинам эти видео игры не интересны. Неинтересно и потому, что им не нравится банюшка, то, что им не нравятся конфликты, или неинтересно, потому что им сложнее, и значит, что у них уже есть отставание в пространственном мышлении, им сложнее начать играть в эти видео игры, то, что у них просто хуже получается, да? они, они не выигрывают в Overwatch, они не выигрывают в Call of Duty, им сложнее освоить эту игру, естественно, они не будут у играть. Неизвестно, да? Можно призвать разработчиков э, к тому, чтобы они создавали игры с теми же механиками, да? как и военные виде игры, но в более там, милом, в более... В добром контексте. Да? То есть, потому что, конечно же, это не сама жестокость развивает пространство мышление, это, конечно, развивает э, просто особенность нагрузки. То есть это ярко, яркость событий, высокий темп, быстрый да, там, с, с, там, сложность карт, да, в которых перемещается игрок, сложность когнитивных карт, которые на это основе создает. Да? Вот такого рода вещи, вот они развивают мышление способность. И это может быть сделано в контексте добрых невоенных рецептов. Более того, возьмем, например, другое исследование, у нас еще чуть ли да. возьмем другое исследование, оно, оно не такое хорошее, оно качественное, оно в основном, проведено на основе анализа текстов и самоотчетов, а не экспериментальным методом. Но тем не менее, да, вот ученые задались, вопрос, задались вопросом, не влияет ли опыт игры БД игры на то, какие снова люди и как мы являемся. Потому что на самом деле и сон, и игра в виде игры – это погружение в виртуальную реальность, Это погружение в некую реальность, которая не существует, но в которую мы верим в момент погружения, которая может нарушать, которая может абсурднейшие законы быть, да, которая может нарушать нашу всю здравую логику, но вот погружаясь, мы принимаем этот, эти новые законы без вопросов. Да? Мы можем, например, не говорить или не можем двигаться, да? но нас это устраивает, да? мы действуем по, по закону. Ученые спросили, вот действительно, люди, которые много играют в виде игры, не, не, не видят ли они сны иначе? И они провели вот это исследование, даже несколько, там, по-моему, в течение 2012-2016 года они проводили исследование, э, смотрели самочеты и выяснили, что геймеры действительно видят более яркие сны, они чаще осознают, что они спят, и они гораздо легче воздействуют на события сна. То есть, если... Э, когда у вас во сне разворачивается сна, например, на вас нападает дракон, то вы можете тут же призвать к там Хаоса, да, отрастить себе тоже крылья, значит, взлететь и уничтожить этого дракона. Да? Вы контролируете, геймер контролирует события сна. К слову, это не проверялось, но вот не только в Сон виде игры. Ученые соотносят, но еще и погружение в наркотическое опьянение и медитацию. То есть это тоже вот наркотическое это тоже погружение в виртуальной реальности. И может быть в будущем появятся исследования, которые изучают, отличается ли поведение геймеров в этих двух других состояниях. Но пока что нет. А, о чем это я так... а, Да, ну так вот. Конечно же, вот это преимущество, вот эта способность. Быть активным во сне, менять обстоятельства сна, это очень помогает противостоять кошмарным снам. То есть когда с тобой происходит что-то очень страшное и тяжелое, да, оно перестает для тебя быть этим страшным и тяжелым, если ты отвечаешь угрозе своей собственной агрессии. Если тебя напал маньяк, ты можешь его сам уничтожить, причем уничтожить в доминирующей форме, если ты контролируешь события сна. Прекрасно. Настолько прекрасно, что, что это даже поднимает еще, это еще один аргумент, почему в виде игры стоит использовать военным, почему в виде игры уже сейчас используются военными очень активно, потому что, да, когда ты пережил какое-то травматическое событие, как ты столкнулся смертью лицом к лицу на поле военных действий, тебе может быть выгодно потом поиграть в виде игру, потому что, да, например, во-первых, это снижает твою. Ну, это немножко другой аспект, но да, то, что яркое зрительное воздействие снижает яркость воспоминаний это отдельно. Ну да, и то, что потом, когда ты будешь спать, ты, твой игровой опыт позволит тебе быть более активным, когда у тебя, у тебя, твоя психика вернет тебя в эти травматические обстоятельства. А при вот, возникновении травмы это очень часто случается. К сожалению, все, то, что я говорю, в меньшей степени относится к женщине. Как раз в этом исследовании было показано, что женщины в Женщины-геймеры в кошмарных снах, потому что у них тоже были вот эти аспекты контроля, аспекты осознания, что они спят, это все осталось, но в кошмарных снах они чувствовали, продолжали чувствовать себя беспомощными, им было страшно. Более того, они видели кошмарные сны даже чуть чаще, чем женщины без игрового опыта. Почему? Потому что женщины, по мнению одной из весней. То, что женщины играют другие игры, чем мужчины, да? то есть, когда они смотрели женщины-геймеры, они смотрели, в принципе, женщины, да, которые играют там, может в Mario Kart или какой-нибудь, назовите их в игру. Sims. Легенд <laughs> Или как это? Да? Ну да, но Легенд оф Зелгард, в принципе, экшен-игра, так что, а -а -а. по крайней а мере... А что год на на Вали какой-нибудь. Ну да, то есть да, мы все, все еще, да, в контексте да, совладания с кошмарными снами наиболее продуктивным, наиболее ценным оказывается опыт игры в военные сны, потому что это дает тебе определенные навыки сражения в виртуальной реальности. Правильно, да, если, если же мы играем в Марио Карт и мы встречаемся с маньяком, у нас нет эффективных способов ответа на эту угрозу. К сожалению. К сожалению, вот так выходит. Mm. То есть это дает какой-то empowerment, грубо говоря. Ну, mm. no, если вопрос в конце. Ну, no, это не вопрос, но... uh, Ну, не, со не, совсем, не совсем empowerment, ну как, uh, по факту это происходит empowerment, то есть во сне ты перестаешь чувствовать страх. Но это просто дает тебе навык, то есть от того, что ты развил навык работы в одной виртуальной реальности, попадая в другую виртуальную в сон, mm. ты тоже можешь применить эти навыки сражения. Да? то есть вот это. Опять же, качественные исследования на основе анализа текстов и самоотчетов, но вот такие результаты получены. Еще одна причина, почему жанровые предпочтения женщин, в принципе, могут быть проблемой. Наверное, последнее, что я хочу рассказать, уже выбилась, наверное, за свои... Наверное, я хочу рассказать чуть-чуть про то, как сейчас ген пытаются делать иди-игры более women-friendly, да? они пытаются что-то делать для женщин, но при этом они делают это в опоре на здравый смысл, а не на научные данные, которые порой рисуют гораздо более сложную картину. Вот, например, тенденция делать женских персонажей в иди-играх менее сексуальными или менее гиперидеальными, как это говорится. То есть вот в 2010 году, например, ученые подсчитали, что 40% женщин в виде играх имели сверхтонкую талию, а, по-моему, 36% по -моему, процентов, имели сверхбольшую бюст. Да, особенно большую бюст. Тенденция после этого была как раз на то, чтобы делать нечто более более естественное, фигуры более естественными, да? эти геймдизайнеры как бы старого образца подверглись критике, что такие фигуры они недостижимы. Это не то же самое, что, например, сделать гипермускулистого мужчину, который может накачать себе эти мышцы. Да, это сложно, да, это тяжело, но вот. Гипердиальная женщина с гипердиальным телом это просто результат хирургических операций, правильно? То есть нельзя просто взять, попробовать, там по... на диете посидеть, и у тебя появится эта да, огромная грудь, или эти там, как будто у тебя да, нет ребра вот, сверх том катали. Да? То есть э, некие некий вот-вот-вот разница. Так вот, э, но. Все это время, пока значит, шла критика, пока геймдизайнеры делали более алистичные тела, начали делать. все это время ученые проводили исследования. И исследования на самом деле довольно, показывали очень интересные результаты. Например, то, что на самом деле женщинам нравится играть за гиперидеальных женщин в виде играх, и то, что в специально организованных исследованиях после игры за гиперидеальную женщину отношение женщины к собственному живому телу улучшается. То есть, да, то есть для, для всех других медиа было найден найдено против, кардинально -то, если мы, например, смотрим на изображение фотомоделей на глянцевых журналах, или мы смотрим на, там, не знаю, на телевидение, где выступают выступали э, приукрашенные да, тоже, тоже женщины, наше отношение к нашему телу, оно ухудшается. Доказано, да, в многочисленных исследованиях практически нет дискуссии на этот счет. А вот в виде игр все наоборот. Если мы видим именно гиперодиального персонажа, это воздействие на женщин позитивно. Почему? Ну, наверное, потому что мы не пассивно воспринимаем этого женского персонажа, а мы оказываемся в его, как бы, да, мы срастаемся какое-то время, срастаемся с этим персонажем. И в момент срастания может происходить, вот, вот, наверное, тот самый empowerment, да? это вот другие, ученые называют это еще эффектом Лары Крофт, да? что женщины настолько редко сталкиваются с сильными персонажами в медиа, что в момент, когда они находят такие этого персонажа и даже могут виртуально поставить себя на его место, это производит на них очень положительные эффекты, и они начинают лучше относиться к самим себе. Более того, как бы это косвенно подтверждается в других исследованиях, там это называется эффектом протея, когда мы в виртуальной среде, например, человеку даем аватар допустим высокого роста, он начинает вести себя более уверенно. Он внутри виртуальной среды себя ведет более уверенно, и когда мы возвращаем его в реальность, где он на самом деле низенького роста, какое-то еще время, не очень долго, ну там, немножко проверить длительный эффект, в виртуальной реальности ведет себя более раскрепощенно, да, там больше флиртует с своими собеседниками, да, ближе подходит, там, да, физический контакт. И потом, когда мы возвращаем его в реальность, тоже какое-то время он более раскрепощен. Да, то есть э Эффект в который оказывается в виде он отличается от эффекта традиционных медиа. И вот в связи с женщинами, в связи с гиперсексуальными, гиперидеальными персонажами, может быть более, скажем так, здоровым воздействием. Было бы, наоборот, оставить этих гиперидеальных супергероев, там ассасинок, волейболистов и так далее. То есть действовать в противоположности. А сейчас, на удивление, в тех же исследованиях, о которых я рассказываю, было найдено, что как раз вот у мужчин, когда они играют за гипермускулистых персонажей, просто вот таких из мускулов, у них отношение к своему телу ухудшается. При том, что в каких-нибудь там инжастис, например, если мы посмотрим, то вот последний инжастис, то мужчины там суперраскачанные супергерои, да. Женщины, наоборот, сделаны вот реалистичными, у них там все так очень убедительно, да. Вы вообще, может, вы на улице встретить без проблем такую женщину. Да, то есть кардинально то, что делает геймдизайнер и то, что в принципе показывают сейчас научные данные, кардинально различаются. Ну, в общем, да, интересный такой вот исход. небольшой вопрос. Как раз касательно разного отношения к очень хорошо выглядящим персонажам в зависимости от пола. Это получается, что девушки наоборот, как вы сказали, чувствовать себя лучше, а мужчины хуже. А... Ну, на своем примере могу сказать то, что да, совершенно согласен. Я предпочитаю играть в данной ситуации вообще за женских персонажей чаще, то есть мне больше хочется смотреть на то, что мне нравится и не сказать, может быть, кем я хотел бы быть, но с мужскими персонажами это почему-то действительно не прокатывает. То есть я не могу сделать сильного персонажа и чувствовать то же самое, как я смотрел бы ну, вот, на женского также. вот, интересно, да. Это да. все еще не до конца понятая тема, да. Мы не до конца понимаем причины и следствия всего этого. Ну, вот, вот какие-то данные есть. То есть я, я начинаю себя очень сильно укорять, когда я. Давайте за... доклад дослушаем, да, мы а все же записываем, записываем. На просто. самом деле, мы, я, в принципе, самую часть закончила. Наверное, хотелось бы просто добавить к рассказу, что. Женщины, если мы смотрим ММОПГ, женщины любят играть за более разъеды персонажей, например, да? то есть если дать женщине возможность создавать персонажа, если мы смотрим вам средний, если мы берем выборку, женщины скорее разденут свой персонажа больше. Ну вот такого рода. И понимаете, я не говорю, что это некая. Некое врожденное свойство, или там, да, это может быть вполне итогом разрушительного влияния общества, что женщины настолько загоняют в мысли о собственном теле, например, что они в итоге попадая в виртуальную среду, воспроизводят эти стереотипы и укрепляют их для себя. Тем самым, это на это можно смотреть как с интересом, так и со, со, со страхом, с грустью. Я сейчас говорю про сладость. Да? Вот. Ну, да, наверное, я закончу уже, я, наверное, сильно вышла за время. Если есть какие-то да, вопросы, пожалуйста.